И всем привет, дорогие друзья! Меня зовут и сегодня буду играть такую группу под названием Южный Парк. И в простой части я осталась том, как я пришел к дому. Ой, и Ката. И Ката пришел в дом вот этот дом чувачку. Он мне искал найти добрых людей. И мне дали ключ от гаража. Ой, значит, относительно нужно идти в их дом. В гараж, точнее. вот эти похож не надо поговорить. Держи. Что? Я не мент! Я не мент! Я не мент! Эй! не мент! Элемент. Еще минус один. Окей, давайте загасим эту боку. По ей. Уа, коза. А, то есть давайте сразу.. Так, и давайте уж ее добьем. Нет, он не добьет. Урон, больно Урон больно маленький. Вот кажется, Давайте добьем. А, давай. Это бабушка. смысл? Давайте супер эту Зевс. Зевс. Замотала. смотала. И добил А ваш луком и давим. Не себе, не добил. А офигеть кошмар. Уж не добьешь, ладно. Буа. И капец тебя. Тебе против все всех избили, отлично. Ой, их кот Все, всех сбили. Давайте. Ой, сами нарвались, Я вас не задолжал со мной драться. Вижу, что я всех пару. У кого есть? Как он меня тут обидел. Ее сломать можно. Да. О, замотал этот год. У меня уже противная. Противник какая. И ч я взял? А, я походу посылку, которая Твику нужна была. Ну ясненько. И как мне до этого блок поста выбраться? А, все понятно. Небежали к твику. Так, то есть мне сейчас надо. Полно Да, я походу уже так твику этому Ничего. Давай. Сообщение ка ка Мой класс лечитель. Я вроде его на кузнеца карту. Ну, Побежали, побежали, побежали. сделал Like the fresh grinds of our all-organic tweak-land, made with ingredients from local tweakers. Thanks, Ken. I gotta go get changed, and then I'll meet you at the kingdom! <smart noise> mm, to hmm, to есть? Uuuh, верните картуну. Ah, ну ясненько. Что не надо? Ой, тордите. Давайте, то есть, давайте обратно. Ой, так нам нужно сейчас к этому вернуться. Картманом. Давай, погнали. Картман, карт мон, карт мон, карт карт, карт Ой. Вернемся к Картману. Вс, отлично. Он в детективе. Что? Он не It's time for you to learn. <свист> Сам ты ч mm ⁇ -hmm. То есть начинать тренировки. To our chemical... <свист> тренировки. А, походу вот здесь вот надо. Тренировки. Да. <свист> I shall show you how it's done, but first, you must take the gentleman's hoe. You must promise to never, ever, fart on anyone's bow, okay? Farting on an opponent is necessary, but farting on someone's bow is not cool. You understand? Alright, then let's begin your training. To conjure dragon shouts, you must first Boy. clear your mind and take in a deep breath through your butthole, like so. Hey. Then, let it rumble inside you, and... Dragon shout! I'll show you one more time. <coughs> Suck it in. Let it ramble. Dragon's out! Now you. Ready? Dragon's out! Find the frequency! Come on, you have to trap the air. It's like a fart but in reverse. <coughs> I'll show you one more time. Suck it in. Let it ramble. Dragon's out! Now you. Ready? Dragon's out! Find the frequency! Давай. <coughs> Now you. Ready? Out. Давай. Да, понял я, you. понял Dragon не понимаю я подожди так М -м. не то это не то понять не могу О, все понял как the man could it be that the prophecies are true could it be that the dragon bone has come at last in our hour of now let us try your skill on a real opponent hey hey princess you come real quick crazyny wants to show you something all right thank you Spa show Princess canny the magical power that on you Я понял все, я понял. Надо зажимать. Надо не нажать, а зажимать пока. Больно. Как бурнет, тогда надо отпускать. Ясненько. То есть... Я обучился магии. Круто. Развербу Крейга. Иди в школу. А, нет, нет, нет, зачем, зачем? Можно же по-быстрому туда дойти. При помощи теми-теми. Так, школа, где думаю, школа. А, вот же у нас школа. Погнали. What Let's go. Craig? Craig, okay. this is detention. Okay? Stop looking at your watch because you're here for three hours, buddy. Okay. Whatever. Now don't think your friends are gonna come bust you out this time, Craig. My name is Bellfire. <coughs> Кубинцы скоро в я помню, где она. Я помню, где находится на столовая. <связывая> Что? Где мне вык выкакать? А где мне взять ключ от школьной столовой? А где мне взять ее мою? Окей. Okay. <свес> как? <свес> ну, походу нужно около школы этих вот этих придурков избить. Походу. И у них уже забрать ключи. Да не знаю. Тогда я правда уже не знаю. Или, в принципе, можно с этим поговорить, тогда. А, -то... well, <s surge> <Давай. tiny sound> Я думаю, какой-то беслон, давай. Можно. Стоп кинг араун! Я говнюк? Кого говнюк? На надо... за начало начало до надо... Что? <laughs> на кого я поменялся нет маны ну ладно бог с тобой нет только нет давай сразу дубинкой ах ты говнюк ой что я не готов Ой, и кода достал. <звук> вот и все. Я вас умоляю. Нет, все-таки только деньги. <звук> Это мороза какой-то на складе, что? Давай, поговорим с ними нормально. despair <coughs> <coughs> На <татрот> <татрот> другом конце города. То есть я здесь. А, то есть нам нужно в какой-то магазин. Давайте поищем магазин. Кофе. Хранцами. Дом мистера мазохиста Дом Кролла файда Так, нам нужен Торговый центр. Нет, ну какой-то мужик. А, слушайте-ка. Я помню какого-то бомжа. Блин, я не помню. Как нужно не попасть на мой. Что-то я не помню. Давай-то через теми теми. И.. Я не помню, где тут малоимущий. Один классный старикашка продает. Вот этот тот старикашка как раз и может нам продаст.. на может нам продаст вещи. Чем? Наверное. Я не знаю. Ты иди отсюда вообще, вонючка. Вы, по-моему, вот здесь вот здесь. Я не помню. Вот, да, по-моему, здесь. Вот, вот он же. Шмоки продает. М -м, снаряжение. Ой. Парик Имидж. М -м. Ну, все, в принципе, я купил. Имидж. <свят> так, ну все, вроде я купил у него вот эту фигню. Так, дальняя карта, способности, инвентарь. Имидж. Имидж, имидж, имидж, имидж, имидж, имидж, а стопа вещицы имидж оружие М -м -м, наши для костюмов это не то движение вещества имидж вот я купил так все ну, все это получается все я все купил что ребятушки а все это сейчас тими тими к этому на Коля. И попробуем. Там да, сейчас попробовать. Ой. Давайте, вот сейчас точно должны помочь мне так мои шмотки еще не нравятся, что ли? Боже мой. Что? Ну, на этом я, наверное, заканчиваю. Да, спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи.